Всем привет! Сегодня хочу показать, как я запекаю тыкву в духовке. Для этого я взяла пол тыквы. Мы ее чистим с обратной стороны от корочки. Вот, почистили. Так, Затем нарезаем вот такими кубиками. Затем берем форму для запекания. Смазываем ее хорошо растительным маслом. Высыпали в нашу форму кубики, и теперь я посыпаю сахаром. По поверхности посыпала сахаром и ставим в духовку на 180 градусов ориентировочно на 30 минут. Она должна быть таким цветом корич... карамелизироваться, так сказать. Вот, и готовность проверяем проткнувшие ножом. Она должна быть мягкая. Все, ставим в духовку. Ну вот, наша тыква готова. Прокалываем. Хорошо прокалывается. Быстро, удобно и вкусно. Кушайте на здоровье. Спасибо, что были со мной. Всего доброго!